Девочки, всем привет! Рада вас видеть сегодня. Сегодня прямой эфир буду вести его я совместно с Анной Калантерной. И я очень ждала этот прямой эфир совместно, потому что сама лично проходила марафон два года назад по финансовому расширению. И для меня там было очень много инсайтов. Здравствуйте, Анна! Здравствуйте! Я так рада вас видеть. Я вашего эфира ждала, наверное, больше всего, потому что сама проходила, проходила ваш марафон финансово для меня. Ну, прям, это был шикарный марафон. И я очень рада сегодня с вами вести этот прямой эфир. Благодарю за теплые слова. Мне, конечно же, это очень приятно. Да, и прям вспоминаю этот голос с потому что я вас не видела, а по голосу уже сразу же вспомнила. У нас очень сегодня интересная тема. Я тоже ее очень люблю. Постоянно стараюсь жить как автор жизни. Не знаю, получается у меня или не получается сегодня. Провед... Вот сегодня из цифр я пойму, кто я. Вот и передаю вам слово, чтобы вы рассказали нашим подписчикам. Я уверена, что многие вас уже знают. Вот и перейдем к нашей интересной теме. А, благодарю вас за то, что пригласили, во-первых, ваш интенсив. Я считаю, что мы с вами сделаем огромное классное дело, помогаем людям найти себя, вырасти, продвинуться, узнать о себе что-то новое, открыть таланты, э, стать богаче духовно. Это очень круто! Именно поэтому я приняла э, приглашение ваше поучаствовать в вашем вот интенсиве. Я, Дорогие друзья, дорогие зрители, поставьте, пожалуйста, единичку, кто со мной знаком, и двоечку, кто меня не знает. Я, возможно, скажу буквально два слова о себе. Я сейчас начну с того, что я вас приветствую из солнечной Одессы. У нас здесь прекрасная погода, а, море, да, цветы, лето в разгаре. Да, я вижу, что есть люди, которые меня знают, и есть, конечно, те, кто меня не знает, потому что много У вас, большая аудитория зрителей. Я тогда два слова о себе все-таки скажу. Я психолог. Я закончила Одесский государственный университет факультет психологии в 1996 году. Это было в прошлом веке. <связь> я занимаюсь больше 20 лет психологией. Я психологом работала еще с 1992 -го года. Многие вообще даже не понимают, не представляют, как такое возможно. Да, <связь> тогда тоже была психология. И э, после того, как я закончила университет, я очень много занималась бизнес-психологией, проводила тренинги, работала в крупных компаниях. И, ну, и все время, конечно, я занималась классической психологией. И наступил такой момент переломный, когда я поняла, что я не хочу работать исключительно в бизнесе, я не хочу заниматься бизнес-психологией, потому что я те результаты, которые происходили у людей, я их видела, знаете, только далеко только когда через год приходили ко мне люди и говорили «Аня, вот у меня произошли изменения, я там добился много чего». А ко мне люди приходили и через 10 лет, показывали конспекты и говорили «Аня, я по этим конспектам живу всю свою жизнь или веду бизнес». Безусловно, это было очень приятно, но результаты были видны очень долго и через продолжительное количество времени. И Наступил тот момент, когда я решила, что я буду заниматься исключительно личностью, исключительно личностным ростом, и началось это все с тренинга, который назывался тогда это называлось, я даже не помню, как я его называла. Сейчас это марафон называется матрица стройности. То есть это то, что посвящено похудению через при помощи психологии, через Голову, так, отнош... А он сейчас есть? Он сейчас есть, да, он называется Матрица стройности. Он э, я его веду больше 10 лет. То есть раньше я его вела очно, теперь он проходит исключительно онлайн, я его очно уже давно не веду. Он трансформировался, приобрел еще другие грани. У нас есть «Матрица стройности» — это только про похудение при помощи психологии. «Матрица стройности» плюс спорт — это похудение, плюс еще и работает спортивный психолог. Но ну, давайте сейчас не об этом. Я почему заговорила о «Матрице стройности»? Потому что это был первый марафон, который я начала вести онлайн, который показал очень классные результаты. И вслед за ним родился марафон «Автор жизни». Почему? Потому что я увидела, которые, люди, которые приходят работать вроде бы с головой, вроде бы продвинутые, вроде бы готовы к тому, что нужно будет проходить через какие-то физические изменения, через изменения представления о себе в психологическом плане, они совершенно с собой не знакомы, они совершенно не видят и не чувствуют свои комплексы, они не знают, что у них есть ограничивающие убеждения, они не знают, что у них есть то есть они не замечают просто за собой напряжение, они делают многие вещи через силу, они заставляют себя. Особенно люди, которые хотят похудеть, они идут уже с намерением, что они будут бороться. То есть они будут бороться с лишним весом и, соответственно, со своими привычками. А у меня-то все про другое. У меня про, про любовь к себе. У меня сначала узнай о себе, сначала узнай себя. И исходя из вот этого вот ощущения, люби себя, познай себя, делай все от слова хочу. И тогда вот как только у тебя, ты отпустишь свои оковы, вот эти вот, которые тебя сжимают, тогда вот начнет все получаться. Именно поэтому родился марафон автор жизни. Он тоже произошел за четыре года уже достаточно много изменений, трансформаций. И вот сейчас, в том виде, в котором он есть, я считаю, что это азбука, которая, которую вот, желательно человеку мыслящему, думающему, который хочет про себя что-то узнать, начать с этого. Поэтому и на «Матрицу стройности я приглашаю все равно через марафон «Автор жизни». Вы сначала «Автор жизни» пройдите, потом вам будет в миллион раз легче проходить «Матрицу стройности, если есть такая задача. Мы вообще все свои марафоны, на все свои марафоны я приглашаю через автор жизни, но, конечно же, я не могу запретить человеку начать с какого-то другого марафона. Как, например, ко мне действительно очень много людей приходят через марафон расширения финансового сознания, который мы ведем вместе с Леной Бельновской. Вот, наверное, хотелось бы, надо бы приоткрыть, кто такой автор жизни. Да, и да. в чем, собственно, суть этого, <coughs> этого термина? Я выделяю три состояния человека, которые вот люди в этих состояниях находятся в той или иной степени в разных э этапах своей жизни. Первое ⁇ это жертва. Это когда человек, к сожалению, в состоянии жертвы живет огромное количество людей. Я прямо точную цифру не скажу, но интуитивно я бы, наверное, назвала 85-90 а процентов людей, которые живут в состоянии жертвы, именно из-за нашего советского прошлого. Потому что, возможно, если бы мы не проходили через этот этап, то как-то по-другому наш советский, в кавычках, народ, да, это проживал. Но нас воспитывали что «Я» — последнее слово, буква в элите, Сначала общественное, потом личное. То есть если ты к чему-то стремишься, значит, ты выскочка и так далее. То есть нужно слушать старших, нужно слушать, как говорит партия, и так далее, и так далее. И это до такой степени впиталось в наше подсознание на несколько поколений вперед, в том числе, даже та молодежь, которая вот уже наступает нам на пятки, которая уже становится взрослыми людьми, там 20-летние, 30-летние, они все равно еще несут вот этот вот груз Советского Союза. Я надеюсь, что их дети, а то и их муки будут гораздо более раскрепощенными и будут внимательнее к себе относиться. Да? <coughs> то есть состояние жертвы ⁇ это нормальное состояние, к сожалению, нашего бывшего советского человека потому что было стыдно быть богатым да, да. и так далее, успешным и так далее. А следующий человек, следующее состояние – это состояние хозяина жизни. Хозяин жизни – это тот человек, который в какой-то момент понял, что ему больно психологически. То есть, он не хочет, например, выполнять какие-то глупые приказания или его не устраивает так, как он живет или его что-то не устраивает в отношениях, его не устраивает, как с ним обращается партнер или начальник. То есть я называю этих людей «проснувшимися». То есть если жертва – это спящий это не мой термин, это используют очень многие эзотерики и, mm -hmm. и, и йоги в том числе, <coughs> вот. то это люди уже, хозяева жизни, это «проснувшиеся», это те, то понимают, что, если совершить какие-то действия, если начать учиться, если делать что-то по-другому, то тогда, возможно, получить другой результат. Это, собственно, то, что я декларирую всегда на марафонах своих, что, совершая одни и те же действия, это не я сказал, это мой любимый Альберт Эйнштейн, который сказал, что, если совершать все время одни и те же действия, то глупо ожидать получить другой результат. Поэтому для того, чтобы получить другой результат, начните совершать другие действия. И люди проснулись, ой, я не в той точке, где я хочу быть. Я не хочу жить так. Я хочу быть счастливым, я хочу быть богатым, я хочу быть успешным, я хочу радоваться жизни и так далее. И вот эти люди просыпаются, но как это сделать, они еще не знают. Поэтому они учатся, они делают какие-то упражнения, у них начинают получаться. И вот они. В состоянии хозяина, когда они могут исправить э, те дрова, которые они уже наколотили, там... или перебрать те грабли, по которым они прыгали до этого. И автор жизни это человек, который нах находится в состоянии потока, в состоянии полета, который живет из состояния хочу, который делает только то, что он хочет, а что он не хочет, он не делает. Ну, хозяин тоже он делает то, что он хочет, то, что он не хочет, он не делает. Но у автора это происходит само собой. То есть у него его система координат, его действительность все происходит так, как в итоге просто вот будет самым наилучшим образом для него. Вот, собственно, такая вот классификация. Я написала марафон на эту тему. Есть две части «Автор жизни» «Автор жизни-2» — это продолжение. Я надеюсь, что в скором времени выйдет «Автор-3», я его пишу, и в процессе написания он практически закончен. И э, я написала книгу, которая называется тоже «Автор жизни». И э, эта книга является тоже как вступительной частью в марафон, она с упражнениями, и мы эту книгу будем сегодня дарить нашим зрителям. Катя. — Хороший, классный подарок! Потому что здесь про книгу пишут, и пишут, что прям это как Библия. Вы знаете, это, ну, конечно, возможно, это громко, да, Библия, но я считаю, что я сделала все, что смогла, для того, чтобы простым людям, которые далеки от психологии или недалеки, увлекаются психологией, чтобы им было понятно, с чего начинать работу над собой. Uh -huh. То есть там буквально там, 10 или 13 глав, которые uh -huh. вот, показывают, возьмите это, сделайте то, и вы увидите, что ваша жизнь изменилась. То есть там даются... Психотерапевтические упражнения, которые можно делать самим, то есть без участия психолога. Там используются из разных школ психологических разные упражнения, которые можно делать самим и которые дают, гарантированно дадут результат. Ну вот, мне кажется, такие вещи прямо нужно в вузов давать для, для самосовершенствования. Ну, да. все ж в наших руках, да. Я живу для того, чтобы как-то повлиять на этот мир. Иди значим во что это вылиться. Иду вперед, посмотрим. Книга уже есть, глядишь, и будет учебник. Супер. На самом деле, вот этот вот инсайт поза ну, позиция жертвы, позиция хозяина и позиция автора. Я вот это основной инсайт, кстати, с марафона по финансам для меня был. Потому что там было как-то задание, продумайте. можно, можно об одном конечно, задании. Конечно. Конечно. Там можно. было задание, пропишите, ну, способы или методы, откуда вы можете еще получать финансы. Я прописала про свой продукт, вот могу и вот в рамках своей ниши создать и вот это и вот это и вот это и вот это и вот это. И, вот это, и мне значит ответ прилетел с домашнего задания, там, ну, тоже же проверяют. А типа других вариантов вы не видите, что ли? И для меня такой шок был. И на самом деле, это же вот ну, в, в рамках какой-то одной узкой ниши. Почему я не могу себе позволить абсолютно э, другие направления, другие сферы с другими людьми. И вот э, тоже один из инсайтов прям э, того марафона, это то, что тогда я брала все на себя. И э, у меня было такое, что круче меня, наверное, никто не сделает. И вот я не могла работать в партнерстве, в команде, грубо говоря, да, потому что мне, ну это такой робот, прям вот такой работник, прям мне нравится все, и я боялась, что от других такой не будет отдачи. После этого меня прям вот как э, спустило, и я прям могу спокойно э, запускать какие-то проекты совместные, ищу где-то вот возможности, для меня не легко, то есть как будто бы я сама себе позволила зарабатывать больше, чем э, тогда. И вот сейчас я как раз жена плоды. Вот сегодня мы с вами разговариваем. Это как будто какая-то точка поставлена, что да, этот урок я точно уяснила. Вот, Отлично! Месте. Супер! Да, вот именно так это работает. Когда ты разрешаешь себе больше, чем ты разрешала mm -hmm. раньше. Mm -hmm. И вот это вот состояние, когда я взваливаю все на себя, потому что по разным причинам. Я не хочу других беспокоить. Кроме меня никто не сделает лучше. это моя обязанность это состояния жертвы. То есть можно можно это решить, как приходите на марафонов жизни или берите книгу читайте но ну, это просто не, не в двух словах в одном эфире это все не расскажу понятно да это, это точно. и мне кажется даже и должно быть еще время чтобы это осознать вот это вот понять, принять, и уже дальше пойти действовать уже новыми шагами. Uh, у меня есть вопросы. Вот, uh, подписчики задавали их под постом, и я вот их выписала. Можно я буду их задавать тоже, и мы как бы ответим да. на эти вопросы? конечно. Там были интересные вопросы, да, и мне тоже хотелось бы на них все-таки ответить. Хра... Можно я буду зачитывать? Я их не выучила, поэтому зачитывать. Конечно, конечно. Может. Как поступать в моменты, когда накрывает жертвенная позиция, и есть ли какие-то техники, чтобы взбодриться в такие моменты, чтобы уйти от позиции жертвы? Давайте так, начнем с того, что вот такой скачок прямо из жертвы в автора ну, это неправильно. Сначала в хозяина, потому что осознание ситуации ведет к ее изменению. То есть, когда вы начинаете состояние осознавать вот это вот свое положение, что вы находитесь в состоянии жертвы, вы стали хозяином. Ну, стали хозяином тогда, когда вы эту, эту ситуацию исправили, вы становитесь хозяином. Вы поймали себя, что вам плохо, вас эта ситуация не устраивает. Первые слова, какие вы говорите себе, я больше жертвой быть не собираюсь. И потом, что вы делаете? Вам необходимо взять бумагу, взять ручку. И руками, не в голове. В голове придумать это... Не сраб... ну, возможно, сработает ну, там, процентов на 10. Ну, то есть, безусловно, оно как-то сработает, если вы будете об этом думать. Но это точно сработает, если взять ручку и своей собственной рукой на бумаге вы будете писать. Вы пропишете, как произошла эта ситуация, что этому предшествовало, почему вы выбрали именно такую позицию. И потом на, следующей, э, ну, на второй половине листа или под ним вы пишете своей собственной рукой, как вы поступите в похожей ситуации в следующий раз. И вот только прописывая, возможно, вы это сделаете упражнение несколько раз, только прописывая, только тогда ваш организм, ваше подсознание будет реагировать на пох похожие ситуации уже по-другому. То есть вы пишете «я больше не ну, я буду действовать по-другому в похожей ситуации. Я сделаю вот это, я скажу вот это, или я промолчу на это, или я улыбнусь на это и так далее. То есть вы а, прописываете сценарий, как, знаете, они говорят, что «лучший экспромт – это хорошо подготовленный экспромт». Подвесите этот экспромт, подготавливайте, учите его. И только таким образом, шаг за шагом, постепенно вы учитесь действовать по-другому. А когда вы говорите «вот он на меня наорал, в следующий раз я не буду на него реагировать», вы себе подумали, поверьте, что в следующий раз будет то же самое. <сёк> он, понятно. возможно, как-то будет по-другому себя вести, там, застанет вас в Ростов. и вы, соответственно, тоже будете реагировать, Ну, впадать в состояние жертвы, бороться. да? <сёк> Самое важное – это усвоить, что любая борьба – это война, это состояние жертвы, это неприятие ситуации. И из борьбы, из сопротивления ну, не получится вот этого выхода на другой уровень жизни. Только через любовь, ласку к самому себе. Вот Спасибо. Хорошая техника. Попробую тоже. В разных ситуациях. Попробовать! берете и делайте. Попробовать чего? Так, второй вопрос. Uh, «У автора может быть состояние, в котором он uh, ровно один день разрешил себе быть полной размазнёй?» Чего нет? Вы понимаете, в чем фокус? Автору можно все. Вообще все можно автору. Поэтому хотите побыть размазнёй? Главное получать от этого удовольствие. если вы решили побыть размазнёй, там, потюленить, например, поваляться на топчине с книгой. Вот. И решили, что вы сегодня не будете ничего делать. И при этом в глубине души сидит такая внутренняя какая-нибудь бабка и говорит: вот ты бездельничаешь, а посуда-то не мытая, а дети-то не выгуленные, а книжку ты не, не ту читаешь, и так далее. Да? То есть если грызет вот этот вот голос, то это никакая не авторская позиция. А если вы себе поотдыхали целый день, вообще ничего не делали, получили удовольствие, то окей. Почему нет? Будьте! Будьте размазнёй! И в э, состоянии меланхолии может быть автор. Конечно же, он же живой. И устать может автор. У меня вот тоже бывает такое состояние, когда, э, например, у меня были планы какие-то на день, но я понимаю, что я устала. У меня нет физического Ресурса для того, чтобы это сделать, куда-то пойти, поехать, и так далее. И тогда я меняю план и говорю, пардон, но у меня сегодня выходной. Это нормально. Это кстати, в нашей фирме, в нашей компании это нормальная практика, когда человек пишет в чат. Простите, извините, у меня сегодня выходной. Окей. Okay. Ну, то есть он не спрашивает, можно ли я пойду на выходной. Он просто декларирует, у меня выходной. Мы <laughs> говорим, да, хорошо. У тебя выходной. Okay. Класс, классная штука. Я тоже так иногда делаю. Посплю, и все пройдет. <laughs> пойду, посплю, да. все пройдет. Ну, надо же где-то ресурсы. Да? Так, третий вопрос. Как подняться на ноги, если я сама себя потеряла? Вот такой вопрос задали подписчики. — Вы знаете, если вы задаете такой вопрос, это уже первый шаг к тому... Извините, у меня тут код ходит, у него тут мультики начались в окне. Покачал телефон. Если вы задали себе этот вопрос, то это уже первый шаг к тому, что у вас есть на это ресурсы. Если у вас есть возможность, приходите на марафон автор жизни. Вот правда, я совершенно искренне его рекомендую. Я действительно считаю, что во многих вот таких вот состояниях он очень сильно поддерживает и помогает людям вытащить себя, вот как Мюнхгаузен вытащил себя за волосы из болота. Или книжку возьмите, почитайте. Вам, у вас наверняка есть сферы, в которых у вас более не менее все хорошо. Вот с них надо начинать, на них опираться. У вас в этом хорошо, значит, тут можно укрепить себя и сделать еще лучше и радоваться тому, что хорошо у вас есть. А, еще ну, и дальше начнете подтягивать другие сферы при помощи тех упражнений, которые я даю, там, где у вас есть провал. То есть прямо во всем себе потерять. Ну, у вас точно есть что-то, за что можно зацепиться, где у вас где вы себя хотя бы чуть-чуть уважаете и любите. И еще у меня есть крутейшая техника, которую я называю, из все пропала в опоперла. Ее интерпретации в разных видах есть у разных авторов, но я считаю, что я ее довела просто до очень максимального эффекта. То есть она дает прямо взрыв действительно... Хороших событий, которые начинают происходить с человеком. То есть человек сегодня находился, вот у него действительно все плохо, вот все пропало, вот куда ни ткни, у него все не так. Угу. Как только начинаешь делать эту технику, то ему начинает переть. Вот не просто там «Ой, повезло, а просто переть и сыпаться, как из рога изобилия. Это вот можете набрать просто YouTube, Анна колонтерная, все пропало в поперло, и вы найдете это видео. Оно просто на час или там минут на 40, поэтому я не буду рассказывать здесь, на этом эфире, чтобы не забивать. И ну, вы получите хороший инструмент, который поможет вам начать заново свою жизнь, завести этот мотор, чтобы оно было круто. Но мне кажется, оно еще лучше, наверное, поможет, когда и так, э, и так все прет. <с> мне кажется, оно еще усилит, поэтому я завтра обязательно первым же делом слушаю этот, на пробежке этот, этот эф, эфир на Ютубе. На да, эфир эфир. Да, на да. эфир. Ага. Так, следующий вопрос. Я анализирую свои э, прожитые годы и понимаю, что в семье я жертва а в своем деле, в работе я автор, так может быть? И может ли один и тот же человек в разных ситуациях быть жертвой, автором или хозяином? Хороший вопрос. Может, да. Отличный вопрос. И да, может. Вот э, э, у меня в марафоне «Автор жизни» там он начинается с теста, который вы проходите, для того, чтобы определить, какая сфера у вас проседает. И бывает, люди получают совершенно неожиданный результат. Они думают, что у них... Тут все хорошо, а на самом деле у них там э, какой-то пробел. Вот, поэтому да, такое может быть. То есть в одном человек реализует, он знает, он расслаблен, он спокоен, он э, делает, занимается своим любимым делом, а приходит домой, но у него там его так воспитали, что для семьи он mm -hmm. принимает жертвенную позицию. Можно, можно все корректировать. Замечательно. Такой, такой прям вопрос хороший, потому что сейчас во время прямого эфира я понимаю, что я где-то тоже автор, а где-то жертва. Конечно. Так, Конечно. что делать, если социум не принимает и обвиняет меня в моей же жизненной позиции? Никого не заставляю жить так же, но меня постоянно кто-то чему-то пытается научить. Тоже отличный вопрос. Я вам сейчас открою секрет. Не социум вас выбрал, а вы выбрали социум. Вы выбрали свое окружение. То есть, э, ну, я все время говорю на многих марафонах, не только на авторе, что если вы находитесь в точке, в той, в которой вы сейчас находитесь, пардон, но вы в нее пришли своими собственными ногами. Вас сюда за руки никто не тащил, вас сюда никто не толкал. Вы принимали решение. Вся наша жизнь ⁇ это цепочка причинно-следственных связей. Вы принимали решения, на основе которых вы оказались здесь. Вот есть вас окружил вдруг социум, который на вас дарит, который там, не принимает вашу позицию. Извините, кто выбрал этот социум, кто выбрал этих друзей, кто вышел замуж или женился на этом человеке. Кто пошел на эту работу, все вы сделали своими собственными руками. Это вы выбрали, это ваш выбор. Поэтому что делать с собственным? Выбирайте. Я не говорю о том, что резко смените сейчас всех, да, но знакомьтесь с другими людьми, общайтесь с теми людьми, которые близки вам по духу, общайтесь с ними больше, окружайте себя такими людьми больше. Расширяйте свой круг знакомств, и постепенно, постепенно у вас изменится ваше социальное положение, у вас изменится социальное окружение, и, и тогда вас начнут окружать люди неожиданно, да, случайно и волшебно, те, которые разделяют вашу позицию. Вот и все. Согласна, абсолютно. Потому что еще плюс сейчас такое время, когда можно друзей завести, даже вот общество, вот это завести дистанционно. Даже инфраментарно, вот сегодня, кто сейчас собрался вот в этом эфире, они уже ну, вот на одной волне идут к развитию, и, пожалуйста, можно прям находить общение, дружить там городами. У меня очень много тоже подруг, которых я не видела вживую, но мы прям вот постоянно общаемся на одной волне, и это очень круто. Поэтому... И с ними интересно, да. и интересные вещи обсуждают, да. Конечно. Да, мне кажется, сейчас это не проблема найти. Конечно. Так. А, Потом. А, как снова обрести желание, найти ресурс, продолжать развиваться и чем-то увлекаться? А, ну вот с, с упражнения все пропало, вупоперло, можно начать, потому что если у вас нету мотивации Слушайте, такие ну, разные причины могут быть, почему у вас руки опустились, знаете. Я рекомендую даже начать с того, что сдайте анализы: гормоны, микроэлементы, потому что такие вещи, особенно когда человек с собой боролся полжизни, да, и заставлял себя быть счастливым, <coughs> следуя при этом, толканию со стороны, да, ты должна выйти замуж, ты должна пойти на эту работу, ты должна это, ты должна то, ты должна мужу так сказать, ты должна подруге такое сделать. То есть человек боролся, боролся, и вроде бы где-то даже испытывал радость, когда он исполнял желания других, а потом вдруг понял, что блин, как меня все достали и вообще эта жизнь такая мрачная и действительно опустились руки, уже нету сил радоваться или страшно радоваться, потому что опять пинки, пинки начнутся с других сторон. Вот, то как организм реагирует. То есть любая, <coughs> я отношусь к тем психологам, которые считают, что любое психическое состояние, да, оно влечит, влечет какие-то соматические изменения. Вот. то есть начните даже с того что проверьте все ли хорошо у вас с гормонами с микроэлементами с витаминами и если что-то можно там, начать попить какие-то витамины у вас от этого улучшится физическое состояние и э, вот это вот упражнение да, ну, вот читайте общайтесь с теми людьми которые развиваются, которые радуются, которые, вот если вы даже придете, мне, кстати, вот автор жизни начинается с трех бесплатных эфиров. То есть если вы не, не знаете, нужен ли вам этот марафон, придите на бесплатные эфиры. Вы уже начнете определять, что такое состояние жертвы, что такое состояние автора, что такое состояние хозяина. Выбирайте тех людей, которые радостные, которые живут наполненной жизнью, которые не занимаются тем, что не обсуждают, как плохо и неправильно живут другие, а которые занимаются собой. Это же мой делишься последних лет, которые я везде декларирую. «Займись собой. Да, да, вот да. они там развелись, они там друг другу изменили или там еще что-то. Вот они там такие. Собой займись! Сделай свою жизнь интересной. Для того, чтобы тебе было неинтересно думать про других, у кого что, какое грязное белье на стороне. Наполни свою жизнь качеством. Для того, чтобы тебе некогда было смотреть в сторону того, у кого что не так происходит. Или так. Вот. Поэтому нас делает наше окружение. Поэтому этом поменять окружение, упражнения, вот это вот и все пропало, ну попёрло, и витамины тоже имеет смысл. Супер, супер, прямо откликать. И вот то же самое ощущаю, как вот я выросла, потому как, допустим, встречаюсь с теми же одноклассницами и вот слышу вот там у кого-то что-то, что-то и прям вот слушать неохота и хочет сказать вот так. Мне совершенно неинтересно, хочется сказать, ну, как-то так. А, следующий вопрос: 41 год. Хочу расправить крылья, понять, как можно жить по-другому для самой себя, и чтобы быть примером для взрослой дочки. С детства привыкла брать на себя ответственность, но чувствую себя очень одиноко и хочется выйти от усталости. Все какие-то уставшие Ну, вот, все то же самое, все те же самые рекомендации, да, я уже об этом сказала. Так, а все могут стать авторами. Вот следующий вопрос. Мне кажется, все. Все могут да, стать да. авторами. Все. У, возможно, у каждого человека эта дорога будет разная. То есть кому-то это будет сложнее, кому-то это будет проще. Но да. могут все точно. Угу. У автора жизни все происходит по щелчку пальцев. А если стараешься, работаешь, и не происходит, в чем искать причину и в чем черпать вот ту самую легкость бытия, которая помогает всему происходить на раз, два? Отличный вопрос. Я вижу э, тут ответ в том, что че, вот, или, тут или борьба, или человек уговаривает себя, что это нужно для. Вот то, чем он занимается, это необходимо для достижения успеха. У автора есть такое состояние, поскольку он находится все время в состоянии полета, он творит. Вот он свою жизнь не строит, не там создает, а он ее пишет, он ее рисует, он ее, он летит в ней в своей жизни, поэтому вот у него все получается, вот, вот кажется, что папа щелчку пальцев. вот, а когда вот есть такое я работаю, работаю, да, вот даже в этом слове есть какое-то напряжение, uh -huh. а когда я творю, когда я Автор что, чем он занят? Он делает то, что он не может не делать. Вот он не может не делать, не заниматься тем делом, которым он занимается. И именно поэтому у него получается почти уску пальцев, потому что когда человек искренне хочет, ему начинает вся Вселенная, все пространство помогать. Вот эта искренность ⁇ это самый главный мотив. Поэтому, если у вас что-то не удается, задайте себе первый вопрос. И получите на него штук 100 ответов. Что я делаю? То, что я считаю должным делать, да? но при этом я делать на самом деле не хочу, но мне приходится, потому что я считаю, что так надо. Вот найдите эти 100 ответов, напишите себе 100 пунктов, что вы делаете такого, что вы делать не хотите. Это будут ваши главные тормозящие моменты. – Спасибо большое! Прям... Такой замечательный ответ, хороший. <смех> Там суперский. Так <смех> что делать, если не получается выйти из состояния жертвы? Ну, мне сложно ответить, да, я ж не знаю, что именно, какие именно вы инструменты использовали. Но я думаю, что вы, возможно, себя поймали на том, что вы в состоянии жертвы. Возможно, вы попытались что-то сделать, но это знаете, как заниматься самолечением. То есть я знаю, что я заболела какой-то болезнью, но я не пошла к врачу, а я там поискала в интернете и прописала сама себе таблетки, а у меня противопоказания, я об этом не знаю. Да? Возможно, вы, вы оказались в этой ситуации. Я рекомендую приходите на марафон. Вы точно получите инструменты, при помощи которых может получить. Ну, научитесь выходить из этого состояния. А если что-то пойдет не так, в нашем марафоне есть сопровождение куратора, которое очень близко к персональной психотерапии. Вы задаете вопрос, человек вам куратор задаст встречный вопрос, э, и так далее, и так далее. То есть, таким образом, вы точно выполните технику правильно и выйдете из состояния жертвы. Вот Мне кажется, с куратором такие вещи лучше про про про проходить именно с куратором, чтобы Разные есть люди. Есть люди, те, которым куратор не нужен, ну, которым достаточно моего марафона, и они слушают, они понимают, они быстро схватывают. Но есть их очень мало, крайне мало. Это буквально там единицы на целый поток. Вот. А то бывает, что вообще нету. Но есть люди, которым нужен куратор, который должен знаю, вывести человека, позадавать коучинговые вопросы, чтобы человек нашел сам ответы. Есть такие люди, которым точно нужен куратор, но они почему-то не задают куратору вопросы и не пишут, что «у меня не получается», «у меня затык». Ну, это уже, знаете, это уже такие вот личные какие-то, внутренние вещи, которые иногда всплывают, когда человек в конце марафона говорит «а у меня не получилось». А почему у тебя не получилось? Я там захожу в чат посмотреть, какой у них был диалог с куратором ну, для того, чтобы что-то откорректировать. А там ничего нету, ну вообще ни вопросов, ни, ну соответственно ответов. Ну, куратор же не ясновидящий, он не может mm -hmm. э, регулировать, да, помочь человеку в состоянии. Ну, это уже такие технические вопросы, которые. Поэтому если вы уже придете на работу с куратором, то, конечно же, нужно задавать ему вопросы, чтобы куратор смог на них ответить. Mm -hmm. Понятно. Так, если я чувствую от ближайшего своего окружения. Только потребительское к себе отношение. В чем моя ошибка при выстраивании отношений? Поздравляю вас, вы махровая жертва. Смотрите, с вами люди обращаются так, как вы сами с собой обращаетесь, и как вы позволяете с собой обращаться. Я вас поздравляю с тем, что вы это осознали. еще раз повторюсь: осознание ситуации ведет к ее изменению вы поняли, что вами пользуются. Супер! Вот то упражнение, которое я давала в самом начале, возьмите и напишите. Ситуации, в которых вами пользуются. И напишите, пожалуйста, ответы, что вы будете делать в следующих ситуациях, когда вами начнут пользоваться. Большой нюанс. В марафоне «Автор жизни» я рассказывала, как подобрать слова Какие подбирать слова, в каких ситуациях, для того, чтобы человек воспринял адекватно вашу границу, понял, что для нее, э, за нее не нужно выходить, э, и оставил вас в покое. То есть каждый остался при своих интересах, э, потому что кому кто-то стесняется, говорит, я его обижу, или там э, я не хочу ему хамить, но отставить границу, это не означает хамство совершенно, это не про это. Mm -hmm. Вот, Поэтому э, определите себе, выберите себе стратегию, да, что вот, допустим, вами пользуются. Как вами пользуются? Самое распространенное пользование, о котором я рассказываю в марафоне «Расширение финансового сознания» да — до денег! Одолжи 5 рублей до зарплаты, грубо говоря. И вот у меня подруга постоянно Пускай деньги я не могу и не одалживать. Ну вот, выработайте стратегию, при которой вы не будете одалживать деньги. Есть, есть инструменты. Так бывший муж должен алиментов по суду 400 тысяч, прячется от приставов. Как поступить бы автор? Как бы поступил бы автор жизни на моем месте? Отпустить ситуацию или насчитать неустойку на эту сумму и подать еще раз? Я видела, сейчас моя помощница написала, что у них родился сын. Я ее поздравляю. Вот, давайте поаплодируем. Мой личный поаплодируем. Моя личная помощница. Поздравляю. что сын. Улечка, напиши, пожалуйста. А, Улечка, Напиши, пожалуйста, поздравления от меня. Скажи, что я в эфире плю. Я читала этот вопрос, да. Смотрите, во-первых, автор бы в эту ситуацию не попал. В каком смысле? либо, даже если бы он расстался со своим партнером, то они бы расстались в, ну, в нормальных отношениях, скажем так, остались бы в нормальных отношениях. Хозяин как бы поступил? Хозяин бы забил, ну, потому что э, зарабатывайте столько, чтобы вам не нужны были эти деньги. То есть идти и выклянчивать или вытряхивать или там выбивать эти деньги, поверьте мне, что, ну, во-первых, я вас персонально приглашаю на марафон расширения финансового сознания, да, потому что я там рассказываю об этих вещах, вот. Но вот именно вот эта вот хозяйская позиция, когда вы примете то, что, безусловно, это деньги детские, но когда вы примете то, что рассчитывать можно только на себя в этой ситуации, вам Вселенная из других источников просто насыпет гораздо больше, чем вы могли бы получить, потратив свои нервы, выясняя отношения, судебные приставы. И все вот эти вот вещи, я вот к этому отношусь именно так. Пусть у этого человека вот он захотел заработать на ребенке. Вот пусть это пойдет на его счет. Поверьте, деньги, вот повторюсь миллионный раз, то, что я все время декларирую, деньги ⁇ это самый легко восполняемый ресурс. Вот легче, чем деньги, восполнить другие ресурсы невозможно. Потому что остальные ресурсы после денег, они имеют ограничения. Ресурс в плане добыть денег практически не ограничен. Вот как только вы это поймете, они начнут вам приходить совершенно другими масштабами. У меня есть, кроме марафона расширения финансового сознания, у меня есть еще марафон Финансовый ключ, который является продолжением марафона финансового сознания. Вот я там про деньги тоже, про то, как они приходят, как их принимать, как расширять свою финансовую емкость, я тоже об этом очень много рассказываю. Супер. Так, а в какой момент вы осознали, что автор это теперь вы и вы? Прямо вот осознала, что можно поставить точку ⁇ я автор а ⁇ Начнем с того, что сначала я осознала, что я жертва. То есть был момент, когда я поняла, что я жертва и так я жить не хочу. Это мне было там лет 29 тогда. <свы> Я подозревала об этом раньше. <смех> вот. И я начала изучать этот вопрос, как можно жить по-другому. Да? Но, ну, будучи психологом, а имея психологическое образование, работаю с другими людьми, я понимала, что можно починить здесь, можно починить здесь. Я задала тогда себе вопрос, как починить везде. Вот. И да, работа в практике. Потом я начала жить с настоящим автором, то есть я своего мужа нынешнего я считаю автором, скоро 17 лет, как мы вместе, я очень многому у него научилась, вот. И прямо, я думаю, что это развитие все равно бесконечно. Я долгое время, больше 10 лет, я нахожусь в авторской позиции, но прямо точную дату я назвать не могу. Ну это классно ощущать себя с десятилетним стажем, наверное, точно. Так, как сделать состояние автор жизни своим нормальным состоянием, чтобы непредвиденные ситуации не выбивались из колеи, не скатываться в состояние жертвы? Только через практику. Только через практику. Ну, вот, да, через. И смотрите, это же тоже, это, это э, оно не происходит по щелчку, и жизнь не имеет вот там, она не делится на черное и белое. Вот если вы отлавливаете состояние, мне плохо, я так не хочу, нужно себя привести к такому состоянию, задать себе такой вопрос: а как же я хочу? Потому что очень многие люди знают, как ответить на вопрос: Я не хочу. Я не хочу, чтобы. Он пил, я не хочу жить нищете, я не хочу там этого и того. А как я хочу? А как ты хочешь? Я хочу, чтобы я не была бедной. А как ты хочешь? Ну, я вот хочу быть богатой. А как это выражается, да? Или там я хочу, чтобы он меня любил. Как это выражается? В этом люди чаще всего испытывают больше всего сложностей. Поэтому напишите себе сценарий, как вы хотите. Как вы хотите, чтобы было. Никак вы не хотите, чтобы не было. Не понимает Вселенная такого запроса. Она понимает только, как вы хотите, чтобы было. Это когда вы приходите в магазин и говорите, я хочу есть. Она говорит, окей. Ну, продавец говорит, да, Вселенная говорит, окей. Насыпать килограмм конфет. Нет, я не ем сладкое». Ну, хорошо, насыпать вам колбасу нарезает. Нет, я вегетарианка. Ну и так далее, да. Ну то есть. Проще попросить то, что хочешь. Да, да, да. Да. но на самом деле мало кто может сформулировать это действительно вот качественно. Ну для этого тоже нужно, ну как бы усилия представить все это и вот. Это да. «Как сделать состояние...» Так, это я прочитала. А, «Не поздно ли стать автором жизни в 50? Может, это врожденное состояние автор?» Не могу поверить, что этому можно научиться. По-моему, это или есть в человеке, или нет. Слушайте, этому можно научиться. Вот мне там, пару дней назад исполнилось 48. Кстати, с прошедшим Днем Рождения Да, спасибо. Да, 27 июля, когда начался, началась ваша конференция, у меня был день рождения. Yes. Я считаю, что вообще не поздно и в этом возрасте начинать. У меня есть слушатели, кто был и в 60 лет проходили «Автора жизни» и говорили, как круто у меня жизнь изменилась. И самой старшей участница наша была 78 лет, которая проходила матрицу стройности. это она проходила в Одессе в... очно. И какая она молодец, как она над собой работала, это просто был огонь. Вот. И точно не поздно никогда начинать. Тем более в нашем современном мире. Вот правда. У нас только с каждый день у нас открывается все больше и больше возможностей. Да. Поэтому возраст, это вообще, знаете, возраст это очень частая отговорка, это очень часто э, объяснение, почему я уже не хочу, давайте называть вещи своими заним... именами, заниматься с собой. Вот. Ну и что вы будете делать? Сидеть и ждать, когда все закончится, просто сидя, ну, как-то это вот ну, не авторская позиция. Так. не поздно ли так так, так. Как научить ребенка быть автором жизни, чтобы не получился круглый эгоист и не вызывать агрессию в окружении, в школе с друзьями, другими родственниками? Отличный вопрос. Я на него отвечу такими двумя словами. Я там писала как-то пост про то, что ребенок автор – это очень неудобный ребенок, очень неудобный. Он неудобный и для, для родителей потому что у него есть мнение, у него есть характер вот, и так далее. Ну, позволять ему быть собой. Естественно, это очень неудобный ребенок для учителей, для школы, для таких вот как э, постсоветских принципов учебы. И как э, ребенка выращивать, это только собственным примером, только собственным примером и позволять ему реализовывать себя так, как он этого хочет, а не так, как видят это родители. Вот. Это огромнейшая наука. У нас тоже есть марафоны про детей. Это ключ к ребенку, ключ к подростку. Вот, тоже приглашаю, если вы хотите быть хорошим родителем для своего ребенка. Вот. Но знаете. У нас у психотерапевтов есть <смех> такая истина, которую мы передаем друг другу из уст в уста, каким бы хорошим родителем вы не были для своего ребенка, ему всегда будет что рассказать своему психотерапевту, поверьте. <смех> Такие <смех> неожиданные ваши действия могут привести к таким неожиданным последствиям для ваших детей, это просто удивительно. Я рассказываю пример, моя дочка, когда была маленькая, оказывается, она очень боялась новогодней елки. То есть у нее был страх, огни, вот эти вот какой-то там Дед Мороз, вот она лохмата, а ну что, ребенок, Новый год, мы елочку в комнату, чтобы она радовалась, там, праздник, да? И она призналась в этом. ну, Наверное, лет 14 ей было, а то, может быть, и старше, когда она сказала, мама говорит, а я в детстве елку панически боялась. Капец! Я говорю, почему ты молчала? Ну вот, я не хотела вас огорчать. Ну вот так. Поэтому какие ваши самые лучшие намерения могут вылиться в самый неожиданный результат? Поэтому я считаю, что все таки авторством Жизни можно и нужно заниматься в осознанном возрасте. Я приглашаю на этот марафон с 21 года. Нужно созреть как личности, потому что значимые взрослые все равно умеют ребенка травмировать. Они такое впечатление, что они специально этому учатся в каких-то специальных учебных заведениях. Ну, это так и есть. Это, начиная детский сад, школа, институт, очень много начальства, очень много людей, которые умеют. Сделать больно психологически, поэтому ребенок уже вырастает подготовленным, да, травмированным. Вот. И э, уже потом э, важно не то, какую травму человек получил, ребенок получил, а то, как он ее прожил, и потом, как из нее выходить. Вот. То есть, мне кажется, что прямо сразу вырастить. Э, ребенка вот с сохранением идеальной психики ну кроме родителей ежешь еще другие к сожалению влияния Факт. поэтому mm -hmm. поэтому так ну можно да я же говорю что будьте другом для своего ребенка позволяйте ему но в первую очередь станьте автором вы извините я продолжу да потому что если вы подаете пример mm -hmm. что вы жертва что вы терпите что вы делаете что-то там на зло себе, что вы страдаете. Ну, о каком авторстве ребенка может идти речь, если мама или папа живут ну, не так, как декларируют. Поэтому uh -huh. начинай, займись с собой. Займись с собой. Uh -huh. Оставьте других в покое, займитесь с собой. Так, -"Посоветуйте техники упражнения на проработку негативных убеждений, которые мешают личностному росту". Очень много техники я даю во всех марафонах. Вот прямо в каждом марафоне у меня есть хотя бы одна техника на проработку ограничивающих убеждений. Mm -hmm. вот. Их огромное количество, самое распространенное, или там принцип, я вам сейчас расскажу, это когда вы обнаруживаете у себя убеждения, например, я ленивый. Вот. Окей, найдите у себя убеждения в том, что, вернее, найдите ситуации, в которых вы чувствовали себя трудолюбивым. И вот выпишите прямо эти ситуации в каких вы были трудолюбивыми. И как только вам приходит в голову «я ленивый, вы вспоминаете. Стоп! У меня есть список, в котором я трудолюбивая, поэтому где-то я ленивая тогда, когда мне нужно, или там, когда я хочу отдохнуть. Опять-таки, не нужно путать лень и желание отдохнуть, да, потому что люди тоже бывают на этом застревают. Но это про чувство вины. Про чувство вины у меня тоже есть марафон. Вот. А именно вы вспоминаете, что да, в этой ситуации я, возможно, хочу отдохнуть, но я бываю трудолюбивым. Тогда, когда мне нужно, я трудолюбив. Ну вот это из, из простого такая вот, если коротко, есть такая техника. Чем отличается женщина-автор от мужчины-автора? В этом вопросе я феминистка. я не вижу никаких ограничений по полу. То есть женщина и мужчина могут все, что они захотят. Ну, то есть тут я даже затрудняюсь, как ответить на этот вопрос. Uh -huh. Так, как постоянно находиться в потоке? Иногда ощущение такое, что теряется эта связь. Или это нормально? Просто нужно время для некоторых событий. Uh, Во-первых, нужно время, да, нужна тренировка. Uh, если вас выкидывает из потока, то... Это означает то, что вам нужно на чем-то что-то заметить. То есть, если вы выскочили из потока, значит, где-то вы уснули. Вам нужно проснуться, осознать ситуацию. Вот. Mm -hmm. И, то есть, если вас выбросило из потока, значит, вы находились где-то, вот пошли mm -hmm. дорогой. Действия... Опять меня выбило. Или... Все mm -hmm. хорошо? Yeah, yeah. Мысли, слова, мысли, слова, действия ⁇ это то, что может нас убрать с нашего пути, с пути нашего предназначения, да, с потокового вот этого состояния. Поэтому, если вас выкинуло, задайте себе вопрос, что я делаю не так. Вот, потому что если вы делаете все так, то Вселенная подтверждает действиями, событиями, наличием денег, нужных людей. Оно вот прямо вот приходит к вам. Казалось бы, случайно и само, вы получаете случайно какой-то выгодный контракт, или там подарок на день рождения какой-то необыкновенный, неординарный. Или вам встречаются люди с какими-то невероятными возможностями, которые говорят: давай, я тебе помогу, там или сделаю. Вот так означает, что все хорошо. А если вас выбивает, значит, вы что-то. Вот часто привожу такой пример тоже, что когда вы думаете, что вам нужно вот каким-то образом поступить, и вы не знаете, правильно это будет поступок или неправильный, условно, экологичный он или неэкологичный. И если с вами начинают происходить какие-то вещи, которые показывают, что не стоит этого делать, например, там, может быть авария, там, вода потекла где-то, да? значит, вот, лучше не нужно этого делать. Или вы уже там, подумали гадость про какого-то соседа, раз у вас там. Машину вам поцарапать, Но не стоило. Зайдите с собой, или соседа. Понятно, спасибо большое. Прям, кстати, ситуация была точно. Прям, кстати, сейчас поняла, что нашла ответ. Так, как вовремя распознать роль жертвы и понять, ты проживаешь свой собственный сценарий жизни или все-таки чужой навязанный социум сценарий жертвы? Два варианта. Во-первых, если у вас все так по жизни, если вам кажется, что вам все время везет, значит, вы в потоке, и значит, у вас все правильно. И второй вариант: если вы делаете и вроде бы вы делаете правильные вещи, но, как в том анекдоте, шарики бракованные не радуют, значит, вы проживаете не свою жизнь. То есть вы работаете на престижной работе, вы родили столько детей, сколько вам сказала общество, продиктовало, или не родили, вышли замуж или не вышли замуж. То есть вот вроде бы как бы вы соответствуете своим представлениям о том, как должен жить качественно должен жить человек, купили дачу, все дачи, все машины и так далее. Но при этом вас ваша жизнь не радует, значит вы проживаете не свою жизнь, значит это Точно вам нужно искать, что не так. Mm -hmm. Понятно. Так, и все, и последний вопрос. Все говорят о состоянии потока. А я все равно никак не могу это понять. Что это за состояние? Со состояние. В чем разница жизни в потоке и нет? Как понять, в потоке живешь или тебе еще до него далеко? Такой вот вопрос. Давайте так. Давайте я начну с того, что не все говорят, а некоторые говорят, даже немногие. многие. Некоторые говорят о состоянии потока. А состояние потока я уже приводила пример. Когда вот куда бы вы ни пошли, что бы вы ни сделали, все происходит наилучшим для вас образом. Но тут интересная еще вещь, что вам может казаться, что то, что с вами произошло, это плохое событие. А в итоге оно выльется каким-то хорошим. Я недавно вот, директору нашей студии рассказывала про то, как э, у меня была ситуация, я хотела там, продать свою старую квартиру и купить новую. И там была такая, это было много лет назад, и там была такая рекламная акция. Вот вы ее купите, вы, мы вам сразу путевку на Майами и там на вострое, прямо такой красивый вид, ну прямо вот очень сладко. И у меня в последний момент срывается сделка. В общем, мои покупатели, которых я нашла на эту квартиру, они отказались, и именно эту квартиру, которую я хотела купить вместо старой, она ушла, и там больше продаж не было. И я очень сильно расстроилась тогда. А вот и Думаю, вот, не будет у меня такой красивой квартиры и так далее. Понятно, что я старую в итоге, конечно же, продала. И, конечно же, это был просто другой дом, вот И потом, через несколько лет, что произошло? Это оказалось недостроем, это оказалось, в общем, каким-то заброшенным таким мероприятием, по поводу которого люди судятся до сих пор, и mm -hmm. ехать в этот дом... Наверное, уже 20 лет прошло с этого времени. Ну, нет, не 20, 15 точно. Mm -hmm. вот. и, то есть Поэтому тогда мне это казалось, там, знаете, болезненная такая ситуация. Вот я не получила желаемое что-то. А оказалось, что как раз уж нет, <laughs> <и> меня вселенная <laughs> взяла на ручки и просто не дала мне совершить эту глупость. Вот поэтому вот так. Понятно. Спасибо большое вам за эти два великолепных эфира я встрою в ваших марафонах, это точно. Я просто не знала, что есть какие-то другие марафоны, и сама судьба, вот у меня был запрос во Вселенную, а как же, как же, как же? Кто же этот специалист, который мне даст ответы на мои вопросы? Я, Я буду мешала. очень рада вас видеть, конечно. Я, Я хочу добавить только, что все мои, практически все мои марафоны начинаются с бесплатных эфиров. Всегда можно получить пробничек, начать и дальше уже принять решение, идете вы с нами или нет. Спасибо большое за эфир. Очень была рада с вами быть в этом эфире. Ой, не хочу с вами расставаться, но отпускаю. Спасибо вам большое. Приглашайте Спасибо. еще. Спасибо большое. Да. До свидания. До свидания.